Подожди, подожди. Я тебя сейчас слушаю, у меня прям это, я не знаю, прям волосы дыбом встают. Получается, мы все живем на ограниченной территории, которая, по сути, является дурдомом строгого режима, и паспорт – это справка недееспособности и подтверждение да. того, что ты являешься уголовником. Да, да, да, да. да. Поэтому штрафы, беспределы. А, думать надо. Они всех нас за измену Родины посадили отбывать наказание. На каждого сейчас по 6 уголовных статей. Ты как условно досрочно освобожденный накосячил. Дались в плен. А вот он бессмертный полк. Поехали на континентальный шельф на работу. А адреса вымышленные. Санитарная округа. Мы на зоне. То есть как у там. И вот нам диагноз. Гражданство РФ это диагноз. Голод, холод, подлоги, что-то не то было. Я говорю, нет, так не пойдет. Я знаю ваш аферист. Сейчас у них форма 1П прибытия мигрантов. И паспорт не возвращают. А как тебе удалось-то их заставить оригиналы выкатить? Говорит, мы вам не отдадим. Оригиналы несите. Принесли. Они после нас дописки делают. В РФ с 85 -го года. Я говорю, кто это сделал? Молчат. Лохотроном занимаются. Да я же и так мозг вынесла, что теперь она со мной дружит. Вы, глядя, изъявление принимайте. Чего, налоги платить не хотите? Ступор. Ну, чуть-чуть лишь, но взяли. Я не смогу вернуть вас в СССР. Вот эти формы 1П, учредительные документы. Принудительно с помощью угрозы и шантажа. 70 миллионов в год от оборота. Ну а если нет денег, пусть все долги оплатят. То есть соучредительство действует. Для РФ недоступно, не подсудно, неприкосновенно. Почему я хочу у них забрать вот эти оригиналы? Кто-то договора от меня заключает там с ЖКХ. Вот этот РФовский паспорт, он как брак бы у советского паспорта. Он на него работает. Мы все здесь, иностранные граждане. Везде без документов ходишь? Не знаю. Продали, пропустили. У нас уже не беспределят. Никто маски не требует, не штрафует. Они уже от нас там бегали вокруг заправки. Мы не платим за ЖКХ потребовать выписку с поземельно-шнуровой книги ну и рефсовская это все лаз Росреестр у них ликвидирован и они тут запаниковали они в основном прячутся полю марками загашу посмотрю как они запляшут видишь как они пазлики складываются наши все знают уже об этом привет Наташ. привет антон что такой грустный голос? Да я же тебе говорю, я со своей аллергией маюсь, почти не вылазю из дома сейчас. А -а -а. Цветет липа теперь. Одно отцвело, другое зацвело под, под балконом. А, так ты в отместку тоже расцвети, да и все. Так завтра придется идти на улицу. Слушай, к тебе очень много вопросов, даже не знаю, с чего начать. А, ну, народ много задает вопросов по поводу Рыбкина. Это псевдоним же, да? Ну да, я просто как... Ну, считайте псевдоним. Это название села, да, какого-то? Название поселка, где я родилась. На целине в Казахстане. А -а -а. На целине. Ясно. Подскажи, у тебя там, я так понял, очень бурная деятельность идет, и причем у тебя YouTube-канал только недавно открыт, а ты начала давно эту деятельность. Расскажи, пожалуйста. Да, это мне дочка год назад только сделала, и то, как бы я же раньше съемку-то не вела, но я всегда этим занималась и в советское время, права качала, так скажем. А когда ты свою деятельность... Вот эту вот, с 95 года. А почему с 95 ну, я же тебе говорю, я с советских времен всегда вот видела, вот где какие-то эти подлоги, что-то не то было. Ну, так конкретно-то не копалось, не было с телефонов, так скажем. В доступе этого не было. Интернета, так сказать, чтобы, знаешь, надо было запрашивать. А, ну, там ребенок маленький был, пока два года ничего не делала. Там же еще, сам знаешь, голод, холод, не выплаты, То есть не до этого было. А в 95-м по-новой Начала. Подскажи, пожалуйста, вот, насколько я помню, ты мне писала в комментариях под, под одним из моих видео, что тебе удалось получить все формы 1П с лицевой и с тыльной стороны. Ну да. Копии, копии. Оригиналы они мне не отдали. Да я что-то сама лоханулась, надо бы их забрать, да и все. А ты их видела прям? А копии? А как? Они же мне принесли копии, я говорю, нет, так не пойдет, несите оригиналы, я их сравнивать буду. Ну, они начали там... Ну, сняты с оригиналов. Я говорю, я знаю, ваш аферистов, несите оригиналы, принесли. Ну, кабинет на ключ закрыли, чтобы не убежала, наверное. Ну, принесли. Тебя закрыли внутри кабинета вместе с этими, с формами 1П. Когда... А кто еще был? Нет, когда они мне... Я запросила копию, я пришла за ними. Копии они мне просто дали. Я потребовала принести оригиналы, чтобы сравнить. Ну, что копии они оттуда сняли или там лажа какая-то. Они принесли, тогда и начальница вместе со мной в кабинете на ключ закрыла. Пока я сравнивала оригиналы, на ключ закрыли. Угу. меня начальница и бланки, вот эти оригиналы. Пока я ну, сравнила, заверили, все отдали. Оригиналы нет. Ты прям в руках держала вот эту самую первую первичную форму 1П, да? Так у меня их три, все держала, конечно. Угу. А в самой первой первичной форме 1П 18 пункт был заполнен? Нет. Подожди, в какой первичной? Там нету 18. Я же тебе их прислала, выведи на экран, они уже зачеркнутые, посмотрите все. Я так думаю, что эти новые формы, где 18 пункт, они вот сейчас у меня форма лежит, я ее заполняю. Здесь вот я не вижу нигде 18 пункта, вот у меня их три. Но я просила еще форму 1, где советский паспорт оформляли. А форму 1 п они тут... Ой, форму 1 тоже они не дают. В советское время была форма 1. Сейчас у них форма 1 п прибытие мигрантов. Форму 1 они даже копию не дают. Не знаю почему. Может, у них ее нету. Сейчас надо разобраться, какая из них первичная. А я тебе скажу, в смысле, они все... Первичная, знаешь, какая? Вот там, где в белой кофточке, то самое первичное. Там же вон даже показан советский паспорт, что замена на новый образец. Где светлая кофточка первичное. Нашел? Ага. А что, а что тут все позачеркнуто? Это так и есть? Зачем? Это я зачеркнула свои данные. Ясно. Это можно показать. Понял, да, почему? Это я свои данные зат... Нет. Это я свои зачеркнула там, что этот... Это можно на экране теперь показывать. А в красной ручке что, ручки, что написано? Вот это первая форма, что в белой кофточке. Это, видишь же, написано «замена на новый образец». Вот Это в девятом году они обменяли. Там вот советский паспорт вписан. И любой паспорт, как в советское время и как сейчас, вот на других формах ты увидишь... Те паспорта, которые мне меняли, там по возрасту, там здесь акт об уничтожении, здесь акта об уничтожении нет. Вот я черной, вот красной ручкой пометила, нет акта об уничтожении паспорта. А он должен быть. Я у них запрашивала, тишина. И акт не дают, и паспорт не возвращают. Ну, в советский. Я, я им даже написала, проколотый, порезанный, испорченный, все равно вернуть. И у них регламент есть, если по желанию ты можешь вернуть, если он у них там. Если его не сожгли, у них же там еще сожжение было предусмотрено. И они сами говорят, можно по желанию отдать. Но мне-то что-то не отдают никакой, не порченной, не грявый никакой. И актов уничтожения нет. А он должен быть. Ну, вот тут прописку дописали они там, к чему с 87-го года, дочку туда. Но граждане РФ, видишь, по статье 13, часть 1 там они написали ручкой. Уже после того, как получаешь, они после нас дописки делают. Это уже было после получения. Не дописали. Так, подожди. Вот тут другие сведения. Так, на основании пункта, части 7, статьи, что-то Федерального закона о гражданстве Российской Федерации, 62 ФЗ. Это... Это где ты? А на обороте, которая? Да, да, да. -да, -да. Форму ты... как? Это вот какая форма? Вот та в белой кофте, которая... Просто у меня их три, я поэтому и думаю, какую тебе пояснить. Да? Ну, просто они тебе разбиты, не... непонятно, какое ну, относится, нет, не нет. ясно. Нет, смотри, вот где белая кофта, это лицевая и оборотная сторона на одном листе. Есть форма, где две, то есть, они две лицевые на одном, ну, две формы на одном листе, две лицевые, а на обороте две оборотные стороны. И еще одна форма тоже на одном листе, оборотная и лицевая. Uh -huh. Который последний, который сейчас у меня здесь есть. Ну, это так, они сняли форму, я что сделаю, это же они мне делали. Uh -huh. А как тебе удалось-то их заставить оригиналы выкатить? А как? Они мне говорят, вот подпишите, я же запрос сделала на форму 1, форму один советского, вот ту советскую, которую паспорт получала, и все формы 1П. Я требовала оригиналу. Они... Говорит, мы вам не отдадим. Вы же знаете, что не отдадим? Я говорю, ну копии давайте заверенные. Копии они принесли. Когда принесла, она говорит, подпиши... распишитесь, что вы получили копии. Я говорю, не получится. Оригиналы несите. Я не знаю, что вы мне тут нарисовали. Ну мы же их оттуда сняли. Я говорю, я не видела, вы без меня их снимали. Принесли. Я же должна сравнить с оригиналом. А то распишитесь, что вы вам выдали. А что выдали? откуда? А потом выяснилось, что вот они дописки делают. После того, как человек расписался... Вот последняя форма, которая лицевая и оборотная на одном листе, который в 2009 выдан, вот посмотри. Ты же видишь, вот после чего они дописали? В РФ с 85 -го года. Я говорю, это кто писал? Вот этого не было, это они ручкой потом дописали, когда уже, наверное, я расписалась, получила, потому что я бы это увидела. С 85 -го года в РФ, вот где пункт гражданства, они вот это вписали. Подожди, это которая? Это которая в темной кофточке, там лицевая и оборотная тоже на одном листе. Нигде две фотографии, а где одна? Только не в белой, а в темной. Последняя, которая... А, вот вижу, да. Вот, видишь, в РФ с 1985 -го года, это гражданство они мне там написали. Там пункт восьмой. Вот в самой первой же написано, видишь, что они написали, не состоял. Это они напечатали уже без меня я они же раньше печатали, я еще помню, за это был спор, когда они начали, я писала там СССР, они говорят, не пишите, я говорю, почему? Они говорят, потому что э, там надо указывать только если вы в иностранном гражданстве состояли, я говорю, в каком смысле? Они говорят, ну там Германия, США или что-то такое, вы же там не состояли, я говорю, там нет. И вот они мне все-таки переделали, я написала тогда, от руки мы заполняли, а они машиной уже, это я хорошо помню, вот это вот заполняли этим, текст печатный. И вот они все-таки написали, не состоял. А во всех остальных уже вообще нет гражданства. В последнем, вот они ручкой дописали, В РФ с 85 -го года. Я говорю, кто это сделал? Молчат. Я говорю, зачем вы дописали потом? То есть вы подделкой занимаетесь, подписи вымогаете? А кто это писал? Да дело в том, что я говорю, как вы с 85 -го года, как вы мне могли дать российское гражданство, если я вообще только в 86 году приехала с Казахской ССР сюда, в Северскую? Вы что, меня тут год ждали, что ли, готовили гражданство, я чуть не пойму. Ты же видишь, прописка с 87 там, но они, видать, лоханулись сами, написали от балды, а теперь видишь, как выясняется. И не сознаются, кто это дописал. Я говорю, ищите мне этого товарища Вот по подписям. Расшифровок-то нет. А у тебя есть форма 1П, копия, где отсутствует данная надпись? А во всех отсутствует. Это не только в последней, которая вот сейчас на руках паспорт. Последний паспорт 45 лет меняла, вот только туда внесли. А в остальных вообще ничего нет. Пустые строки из графа. С нет, не поняла. У тебя вот этот документ, где вписана, то есть третья форма 1П, где вписали вот эту фразу в РФ с 1985 -го года. У тебя, ты когда э, изначально... То есть у тебя есть доказательство, что раньше этой надписи не было, а сейчас она появилась. У тебя предыдущая копия есть этой формы. А кто? Подожди. Мы же тогда не знали, что они тут ло, этот. Лохотроном занимаются. Во, вообще, вот надо как бы людям говорить, кто сейчас получает, да, uh -huh. то есть сразу... Брать Вот получил паспорт, да, или там подписал, и сразу требовать копию, или писать зелень, чтобы сразу копию снимали, заверенную, чтобы не было вот этих приписок. Нет, этого не было, это же видно, что ручкой дописано. Я бы это не подписала, я, я со школы всегда внимательно читаю, что я подписываю. Вот здесь, конечно, не думали же, что нас обманывают. Вот это бы я точно ручкой заметила, это бы я не подписала, это после моей подписи они написали, это точно этого не было. Они даже вот ручкой написали тут эту. Короче, аферисты. Ну, смотри, хоть заверили, более-менее нормально. Копия верна, тут фамилию написали, собственно, ручно. Да, Софудиного А еще банально заверили. Я... Ну, это начальница наша паспорта, Ирина Анатольевна. Да я же и так Москву не что теперь она со мной дружит. Вот смотри. Да, да, но, наоборот, она же мне по, по волеизъявлению с регистрации-то этот, снятие не а потом говорит, ну, может, заявление напишите, Наталья, я говорю, не-не-не, волеизъявление принимайте, а волеизъявление-то читала, там, этот, я сначала пришла и говорю, хочу с регистрации снять, что налоги платить не, не хотите, я говорю, ничего не хочу. Ну, короче, что, говорю, нужно для этого? На кого и на чего? Ни на кого, ни на чего не писать шапку. Просто приходите, пишите заявление, и вам тут же снимают. Хорошо. Пришла, волеизъявление, написала и притащила. У них там ступор. А, -а, а может, заявление? Я говорю, нет, давайте вот это возьмете. А там я прописала как? Снятие с регистрации. Вмесь, вот видишь, там у них подчеркнуто. Вместо не жительство подчеркнуто, а пребывание. И вот этот адрес, и вот на любой... В форме посмотри, прям подчеркнуто пребывание. Капслоком написано все, кроме дома и квартиры. Там. Ну, это я зачеркнула. А то еще кто-нибудь приедет в гости. Вот. Место пребывания. Это вот как раз вымышленные, эти, несуществующие эффективные адреса на континентальном шельфе, ну, как в виртуальном государстве. Угу. Вот. Я спешу снять. Это вот юрлицы, это фирмы иностранные. Вот эти паспорта, это Иностранные фирмы, это суденушки одноместные, где ты там и капитан, и пассажир. Это я видела ельцинский указ, тогда не поняла, про что он. А сейчас я его найти не могу. Вот. Вот эти вот. И я написала, что снять с регистрации все фирмы, персоны, корпорации, дорожные билеты. В месте пребывания, с континентального шельфа, вот, ну, прописала. Нап написала номер фирмы, номер паспорта. Дата регистрации фирмы, дата выдачи. И вот это все написала. А потом я там как этот, про континент. Ну что на континенте, и у меня место жительства указала правильный адрес. И так этот, не захотели. Ну давайте вы напишите, у вас тут подписи нет. Я говорю, все там есть, вот это берите. Ну чуть-чуть поэтовались, но взяли. Еще три раза спросила, точно снимаемся? Я говорю, я ниоткуда не снимаюсь, я вот это вот снимаю. Вот, ваши фирмы. А куда, говорит, а, еще спрашивает, я не смогу вернуть вас в СССР. Я говорю, а где я написала, что я в СССР возвращаюсь? У меня компьютер программа не даст. Не, ну, там видно, да, программа не дает написать, даже если захочет, там, СССР или какую-то это, не, не даст. Но сейчас не требует, чтобы ты предоставил, куда ты выбываешь, там не обязательно. Ну, все, сняли. Теперь у меня другой этот, хочу теперь... Вот эти формы 1П, это, получается, эти учредительные документы. То есть это РФ, вот с помощью вот этих мошенников, МВДшек, создали вот эти персоны корпорации в этой, в иностранной юрисдикции. Ну, они же иностранцы, не, не этот, Нас принудительно с помощью угроз и шантажа, Сделали соучредителями, сперли учредительные документы, теперь я хочу этот закрыть соучредительство, ну, чтобы они мне вернули учредительные документы вот эти, ну, и доход. А я им уже писала там 70 миллионов в год от оборота одной формы 1П и заявление оценила в 70 миллионов. Ну, пусть либо половину мне дают как соучредителю, ну, а если нет денег, пусть все долги оплатят. Вот, как-то так. И учредительные документы вернут. У них, кстати, в регламенте, вот сейчас смотрела, да, они по 851 регламенту обязаны, если ты хочешь забрать форму 1П, по приему акта передачи отдать тебе на ответственное хранение. Вот чего я сейчас пойду у них требовать. Раз они вовремя не дали, сейчас пойду заберу оригинал. А учредительные документы какие ты имеешь в виду? Форма 1П. Только вот, только вот эти три формы 1П, да? Ну, у некоторых же много паспорта менялись, у кого-то один. Но ну, я имею в виду, что это, это учредительные документы считаются. Неважно, одна у тебя форма, две, три. Почему говорю соучредительные? Вот у меня одна знакомая здесь рядом живет, да, ну, в соседнем поселке, а у него ИП. И вот когда начала налог, ну, ИПш оформлять, как вот соус это вылезло, она написала э, эту декларацию, и подала, как соучредитель, вот, указала, что генеральный учредитель, как его, эмитент, профессионал на рынке ценных бумаг, вот тут, нашем МВД, она тут в нашем районе. И в результате ей налог пришел на ИП, сначала говорили, не пройдет, потом налога говорит, ой, вам одобрили. И получилось, у них 12,5, ей пришел 2,500, ну, а 10, я так понимаю, генеральному учредителю ушли налог. То есть соучредительство действует, поэтому я его хочу закрыть. Ну, чтобы уже сами ответчики такие эти учредители, что они там научреждали, пусть они платят все, долги все погашают. Кто и второй же, соучредитель? Я же говорю, это женщина знакомая, ИП у нее. Ну, она как индивидуальный предприниматель. Нужно было налоговую декларацию заполнять. И она попробовала, вот тоже разобралась, она говорит, как соучредитель. Но мы же их не просили учреждать, вот эти персоны, правильно? Они mm. нас принудили стать учредителями. Ну, вот она и указала, кто генеральный учредитель. В результате действительно налог пришел всего 2 500, а остальное им отнесли, я так понимаю. Так кого она указала Подожди, Наташ. указала Мы... наш районный МВД, он ей паспорт выдавал. Вот, вот, вот. Районный МВД. Я просто не расслышал. Нет, наш районы, я же говорю, наш МВД, который она тоже у нас в районе. Районный наш МВД. Но так же и у себя можете делать. А смотри, А форма Ж1П заполняется на основании там, либо свидетельства о рождении, либо предыдущий там, паспорт СССР. Это же, по идее, тоже учредительные документы. Да. Но у них, я вот почему говорю, что нужно иногда вот этой маской СССР пользоваться. Не иногда, а вот в РФ конкретно нужно. Пока вот эти живые, они здесь их не будут признавать. Это бог с ним, это отдельно. Живые мы всегда были и есть. Но вот единственное, что маска СССР, для РФ недоступно, не подсудно, неприкосновенно, вот в чем. И это действительно так. Ну вот сколько я там уже везде, лазил, Они так и реагируют. СССРовскую маску они вообще вот, она к ним недоступна никак. Поэтому иногда можно применять гражданина СССР. А ты СССРовскую Даже... маску как применяешь? У тебя паспорт СССР есть? Нет, я просто пишу данные, паспорта и все СССР. Он же у меня вписан в РФовском. А я написала этот. Прям вот заявление еще когда отправила в Панфиловой местный ТИК, в суд, в прокуратуру и в МВД под, здесь под печать издавала, что в... сотрудники полиции с помощью угрозы шантажа изъяли у меня все, ну, украли все документы. У них есть регламент, они должны изъятые изъяты незаконно, похищены, найдены, занеси, занести в журнал учета у них есть. У них там новый, ну, регламент, вот его даже поправочка в этом году есть. И нельзя им пользоваться. если владелец пришел, требует, они должны отдать. Почему я хочу у них забрать вот эти оригиналы формы 1П и вот это даже пусть испорченный паспорт просто забрать. Мне так хочется. И у них есть регламенты. Вот, они там что-то мутят, у нас в журнале не записано. Я говорю, а вам тут запрещено пользоваться, а вы, значит, пользуетесь... «А как вы как, они мне сказали, а как вы решили или докажете, что мы пользуемся, с чего это вы взяли?» Я говорю, «А с того? Кто-то договора от меня заключает там с ЖГХ, Какие-то кредитные эти заключаете». Вот, говорю, «Будете сейчас отвечать. А я как, на вас все долги поверну». Подожди, а как ты узнала, что заключается договор? Ну, потому что я брала, когда выписки с банковских этих, карты закрывала, а там большие суммы ходили по этому, ну, разве делала выписки, Пошла же в Сбербанк, говорю, а вот это что за суммы, кто их перечислял? А там, например, капнет 120 тысяч в день, и тут же ее кто-то снимает дробно. Ну, перевел тот-то банк, перевел тот-то, я говорю, а снимал то. Мы не знаем, надо, за... вот запрос сделал, а до сих пор ответа нет, кто снял эти деньги. Ну, то есть теперь надо ФСБ писать, пусть Я единственное, что сделал, Сбербанк написала заявление, что по 115 ФСЗ о спонсировании терроризма теперь вся ответственность лежит на вас, потому что действительно ФСБ лазят по счетам и в любой момент могут прицепиться, вы даже не знаете, какие там суммы ходят. Это надо брать выписки. Вот, а я даже не знала о таких суммах. И там очень много таких сумм. Кто их переводит? А они, конечно, они же генеральные учредители. Причем они мне даже и ответ дали, что вот данные мы ваши нигде не используем, не передаем, кроме как платежную систему МИР. Прям ответ письменный у меня. Так как платежная система МИР – это ведомственный сегмент в МВД. Понятно? Они... Эмитенты, они вот профессионалы на рынке ценных бумаг, они вот создали эти ценные бумаги, нам сучили, должниками нас сделали, заставив подписаться, и вот они там проворачивают все махинации. Не получается вот эти все задержания по маскам, по 19.3, да, любые да, задержания… Да. Получается, вот эти все протокола, вот эти все, ну, я считаю, что надуманный масочный режим, они все созданы только лишь для того, чтобы любого можно было оштрафовать за отсутствие маски или там неправильно одето, да? Или там, не знаю, там, мы пройдемте с нами, надо про это проверить там. То есть пытается, ну, дышишь неправильно, скоро, наверное, до этого дойдет, чтобы лишь бы вот эти бумажки штопать, и лишь бы вот эти вот денежные средства в, в оборот брать. Логично? Да. А почему логично, это так и есть? Я просто много регламентов посмотрела всяких и не понимала, почему у них всегда документооборот и дело производства, понимаешь смысл слов? Документооборот и дело производства. Вот на самом деле эти призы, почему никто их не может найти, где они числится? Ну как не созданы, это понятно. Они все сидят в одном здании с синовцами. Ну синовцы тоже не созданы и они являются службой исполнения наказаний, которых мы называем приставами. Тебе это что там говорит, что такое служба исполнения наказаний? Ну, это вертухаи, которые зону охраняют. В советское время они были краснопогонники, внутренние войска. Вот эти приставы, я нашла регламент, оказывается, вот эти все протоколы административные, они проходят у них, как будто ты условно-досрочно освободился, и вот знаешь, как там на к ну, участковому там ходишь на этот, ну кто там освобождается условно, отмечаться, и какие-то там правонарушения. Им нужно создание вот этих ценных бумаг, у них же денег-то нет, надо же как-то им жить. Вот эти протоколы составляются всякие, причем судебные решения я видела, где четко прописано перечислить на расчетный счет ОМВД Северского района, ну то есть по маскам, вот все эти протоколы, Прям конкретно судебные решения указывались, что на расчетный счет СМВД сразу на зарплату. Вот что такое протоколы. Я думаю, что они не только, ну, то есть, бибарики собирают, но они еще из этого векселя делают и отправляют на эти, на всякие биржи. На бирже-то понятно, оно торгуется, а векселя как? Векселя-то векселя, им надо где? Вот эти билеты Банка России, вот если бы все посмотрели, ну там многое законодательство за это время изучила, просто сейчас я уже их в пазлы складываю просто. Вот билеты Банка России, это долговые расписки перед гражданами СССР. Почему в счетах до сих пор 810, и ши, сейчас они еще 643. Вот эти керенки временных, они отстирывают. Вот эти у нас в кошельках лежат керенки временных, вот если так брать деньги эти. Вот так называемые. Они вот, почему и курс, вот Госбанк СССР, он же Банк России, вот, публикует курсы валют. Это и сейчас, вот почему два счета идет, что и 810, они делают взаимозачет. Но ну, разница-то в чем? Вот эти билеты Банка России как они, 97 -го года, да, а в 98-м якобы деноминация была, а деньги-то напечатаны в 97 -м. на них написано «модификация». Ну, тоже странно, 4 5-й 10 год модифицированные. А что такое модификация? Видоизменения. То есть зрительно они убрали три нуля, а номинал купюры остался прежний, с тремя нулями. Теперь понятно, да, что такое этот, вот почему они там, а люди же бегают к конвертации. Да нет там никакой конвертации, взаимозачет. Просто нам они выдают, как вот на купюре нету трех нулей лишних. И один к одному. А по счетам проходит с тремя нулями. Чек тебе скину, как я оплачивала этот. Это я оплачивала, как я увидела, оплачивала госпошлину в ЗАГС. И в чеке сначала не поняла, при чем здесь гражданство 643. Думаю, ну, вроде там это к валюте относится, это гражданство. Ну, оплатила, оплатил. Но, ну, правда, я его только сфоткала, не копию сделала. И там четко написано, 200 принято, ни рублей, ни коп, нет пометки. 200 прошло, ну как, принято к оплате. И внизу оплата на английском языке, уже 20 тысяч прошла оплата. Тоже и документ, номер сначала номер 0 документа, и документ номер 1. Ну, нулевое, я так понимаю, это паспорт РФ, а документ номер один, это который в этом, как этот, ГОСТ, стандарт, по-моему, там же в первом, первый документ пишется что паспорт СССР. То есть одна персона создана, другую обслуживать, ну, как тебе сказать, вот этот РФовский паспорт, он как бы у советского паспорта, он на него работает. Но получается, и этот работает, и того обворовывает, ну, вот как-то так, со своими словами. Так, а что там ты рассказывал, что у тебя там э, чуть ли не охрана, да, выделяется полицейская? Да, да, что выделяется? Ну вот это, я, я так говорю, шучу, ментам прихожу, я ж тебе говорю, у нас народ... Вот никуда не ходит, да, а в вот как, я называю, компания BBC, баба баби сказала. Вот они никуда не ходят, там, сухали, там. <сíck> <сíck> Такого я еще не слышал. Компанию BBC, как это? Да. Знаменитая компания. <сíck> <сíck> вот. И они... И говорит... «Ой, у нас там к приставам не пройдешь, они чуть ли там не с оружием выталкивают, никого не пускают». Я говорю, как, у них вторник, четверг, приемные дни. Вот таких страстей нагнали, что я даже сосомневалась. Они, как бы, знаешь, через дорогу от ментов сидят и мимо все равно идти. Я зашла к этому, подошла к замначальнику и говорю, мне нужна охрана. Ну, я уже как бы утрирую шутку. Зачем? Я говорю, к фашисту. Хочу сходить. <смех> О, -о, О, мы с ними не общаемся. Я говорю, так поэтому охрану прошу. Ну, возьми. Сказал кого. Ну, я, ж... я говорю, я так уже и позвонила, чтобы меня сопроводили, поприкалась. Не, ну сходили со мной они. А там никаких этих нету. Во вторник, в четверг, двери на распашку, даже никто не сидит на входе. Вот представляешь, как народ у нас, не зная, не, ходь, не убеждаясь, вот такие страсти нагоняют, что и так люди не знают, как там с ними взаимодействовать. Теперь еще идти боятся. А там свободно, заходи в любой кабинет, кто тебе нужен. Вот я уже трижды ходила, уже спокойно. Думаю, вот представляешь, как надо этот, мозги застирать народу. Никто там никого не задерживает, никто там никого ничего не спрашивает. Приемные часы, пожалуйста, заходи. Ну вот она говорили, что мне пришлось заранее охрану взять. А в Пенсионам там просто мы туда вызываем. Получается как? Я говорю, я буду вас вызывать, потому что там пенсионы, у нас он рукоприкладством занимается. Вот еще ни разу не было, чтобы они не стали драться, так скажем. Причем бьют совсем не не, не тех людей, которые пришли с нами посторонних. Но они думают, что мы все вместе. Серьезно. Причем люди просто в очереди там как-то стоят, видать, рядышком получается, и получают они. Ну вот, поэтому приходится туда вызывать. Ну там тогда, когда сама начальница, вот даже видео есть у этого, у Андреева, инспектор Андреева, он там приезжал, сама начальница девочку побила, которая с мамой пришла. И там получилось, и они вызвали, и мы, и там полотдела приехала, я сама обалдела. Я просто не видела, пока спустилась в один кабинет, Смотрю, там уже... Я говорю, что случилось? Подрались. Я говорю, вообще нормально. вообще нормально. Вот Там у нас до сих пор война с пенсионным. Вот когда мы последний раз, вот у меня там ролик есть, когда мы выплатные дела требовали, они уже начали руки распускать. Я вызвала полицию. Они, правда, резко, ребята, приехали. Так они что сделали? Они нас там закрыли в пенсионном, еще и в заложники взяли вместе с полицейскими. Я говорю, вообще нормальные люди... И пришлось и это, ребята хотели уехать. Я говорю, нет, ребят, вы видите, что здесь делается? Вы будете здесь до тех пор, пока мы отсюда не выйдем целости и сохранности. И они стояли, ждали. Потом говорит, Наталья, ну все, мы можем ехать. Я говорю, ну вот мы выходим на улицу, видите, целые, все, можете ехать. Они, в принципе, с происшествия и не уезжают, пока мы их... Этот, если мы говорим, что они нам еще нужны, они не уезжают. Ну, как ты сказать, я с ними нормально уже общаюсь, я они со мной нормально общаются. Сколько уже можно, это я с ними 4 года там, первое время там война, знаешь, какая была. Там тоже руки распускали. А ты же не в самом Краснодаре, да, где-то рядом? Ну, я живу, как тебе сказать, вот эта федеральная трасса Краснодар-Новороссийск. Это 30 километров от Краснодара в сторону Новороссийска. Ну, это районный центр, он прям вот, прям на федеральной трассе, станица, да. Ну, тут 20 минут до Краснодара ехать. У тебя сейчас какая ситуация? Паспорт РФ на руках, да? Ну, он заявлен, что он украден ментами. Угу. А так. я ж хожу, когда туда пришли. Они говорят, Наташа, а кто украл? Я говорю, сотрудники ваши, а фамилия? Я говорю, а они представлялись. Не знаю. Может, вообще, говорю, ряжные были. Не, установлены. Ну, лица, он так да, да? ну, вот, да, это пусть они ищут мне. Они, они знают, что у меня на руках. Но я-то долблю на что? Потому что их 615-й приказ, их, там четко прописано. Вот в этих всех бланках паспортов стоит этот мастичная круглая печать. Ну, у кого черная, у кого красная. А там в 615 приказе, это инструкция дела производства, четко написано. Круглая мастичная печать ставится только на копиях документов, снятых с оригинала. Угу. Я говорю, а где оригинал? Вот, я говорю, Нет. А потом, когда уже на печать указала, они тоже затылки чешут. Я говорю, а как теперь? Где оригинал-то? Копию фальшивку мне дали, да? Поэтому они говорят, он же у вас на руках. Я говорю, так у меня копия фальшивая. И копия ваша заверена, оригинала-то нет. Да. Ну, вот как-то так, я говорю. А что думаешь про то, что вот мужчина Андрей из, из Подмосковья сказал... Он, ему прям звонили с ФМС и спрашивали, почему он паспорт не хочет забирать. Он говорит, а я не хочу подпадать под уголовную статью это за использование заведомо ложных документов, подложных. Все правильно он сделал и сказал правильно. Все правильно. Там оказывается, вот я и как бы раньше смотрела, а сейчас упака формы делала тебе, и тут тоже кое-где -то порылась. И вот смотри, на обороте формы там написано. Вот мы не обращали внимания на обороте, да, вот написано. Выдан. Основной документ, я не знаю, может, они где-то еще заполняют? Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, за пределами Российской Федерации. Тут вот есть номера, дата. они ставят, может, они где-то в электронной базе вписывают? А так как мы... Это я уже узнавала, это они подтверждают, что все, кто родился на территории какой-то республики, одной из 15 мы все здесь иностранные граждане. Все, кто родился на территории РСФСР, считаются лицами без гражданства. Вот. Поэтому я сейчас им сделаю заявление, ну как волеизъявление отнесу, может быть завтра даже, чтобы они, во-первых, заявлю удостоверить мою личность, и получить удостоверение личности за пределами э, а, личности иностранного гражданина. Вот получается, а. все, кто пользуется паспортами Рф, <laughs> являются уголовниками получается. При признаке преступления. Да. А я сейчас я ж тебе вот и говорила про всиновцев. Почему? Потому что все, получается, вот что, когда они, ну, захватили, так скажем, страну, им-то дали поуправлять, как, как вспомогательный траст для увеличения там всяких, но ну, это уже трасты. А они начали захватывать, и что они сделали, когда уже потом, теперь понятно, Ватикан там и все прочие, да? Они всех нас за измену Родины посадили отбывать наказание. Поэтому у нас везде охрана, везде протокол, везде беспредел. Вот что. И вот это вот, у них проходят все эти, я же почему и говорю, где нашла их не регламент, что вот если протокол, то это ты как условно досрочно освобожденный накосячил. Есть которые эти, там, ну амнистия там не видела у них. Это у них игра такая виртуальная. А почему на зоне вот это, Ватикан-то не зря выставляет эту, как ее? О, не претензия, как требования. Что вы незаконно удерживаете мое имущество. Домашний двуногий говорящий скот. Это он советской стороне так выставляет. Это, они, это потому где? что... Это где? Ватикан. Это где? Ватикан в каком документе? Выставляет. Да скину я тебе, если сохранила. Ну, они там этот... И, короче, если вот так все это оглядеть, оно так и есть. А почему этот сдались в плен? А вот он бессмертный полк. И мы же не зря вот это придумали. Пять лет война была, пять лет полк водили. Не зря и форму советского образца военных лет пошили, от мала до велика одели. А ходили-то эти при***и с георгиевской колорадской лентой и по триколорам. А спутники отследили. Вся страна выходила на бессмертный полк. Так он там еще и указывает. Они мало того, что сами сдались в плен. Как он, подожди, как он там пишет. Граждане СССР не захотели быть потомками своих дедов-победителей, стали изменниками-предателями и сдались в плен. Мало того, что сами сдались, еще и своих дедов. Ну, это портреты, я так понимаю, цифровые несли. И своих даже этих поздавали в плен. Вот, пожалуйста. Так и что, получается, шествие военнопленных, что ли? Конечно. Я и говорила людям, вы, при***ки, зачем форму одеваете? Вот в советское время нельзя было, если ты не служил нигде... Тебе нельзя было одевать форму вообще. Почему у нас вот эти ансамбли, песни, пляски, они все под погонами были. Если снимали фильмы, все равно реквизиты были, они чуть-чуть не соответствовали. А здесь эти от мала до велика даже детей в коляске одевали. Я говорила, куда прететься. Ну вот как-то так. И пять лет был пол. больше уже так конкретно они не водят. Они же рекламу делали, а это уже сами люди собирают. Ты же видишь, вот конкретно уже такие... Как вот сюда, вот, бессмертный полк, все идут. Сейчас уже никто не ходит, зачем? Ну, получается, ты вот персону тоже да, сняла с регистрации? Да. Ну, не я сняла, а персону сняла. Но они там, у них как-то тоже получается, Потому что она говорит, вы выписаться хотите? Я говорю, я лично, нет, я персоны тут снимаю пока. А как вы можете выписать, у вас полномочий нет. улыбалась поулыбалась. Проверка, проверка у них. Я точно еще не знаю, что они там утят. Дело в том, что все, кто даже просто вот по какой-то причине снимался с регистрации, им давали вот такую эту, ну, временное удостоверение, например, и там четко написано, граждане СС, что с регистрации сняты. Прям я видела, говорю, подожди, а что это такое? Вот прям много я таких видела. Ну, или временная регистрация у них, вот когда ставят, там уже совсем другие записи идут. У них сразу почему-то граждане СССР всплывают. И вот один парень, который... Ну, как он? Они сейчас листки убытия не заполняют. Я требовала. Нет, у нас регламента нет. Я говорю, ответственности боитесь. А он в сентябре прошлого года снимался, это где-то он живет, но у меня телефон его есть, если что, можешь пообщаться, ну, как, спрошу его. И он, говорит, что удивился, когда он, поставили ему этот штаб листок убытия, а у него там всплыл адрес в Беларуси где он еще у матери был в советское время прописан, когда он с регистрации в РФ снялся, у него всплыл адрес прописки советский, и вот здесь мы тоже это обнаруживали у людей. Ну, кто по какой-то причине снимался с регистрации, на временную регистрацию становился. Ну, который вообще вот ни в какой теме. И вот у них то же самое. Появляются граждане СССР и прописка советская почему-то. Ну, как и у Андрея, он отказался получать третий паспорт РФ из-за того, что он поддельный. И у него после этого выяснилось, что паспорт первичный СССР, он стал действительно... А потому что заявительное право три раза нужно заявить один, один и тот же, одно вот, ну, твое желание, ну, как скажем, да, или хотение какое-то. Все правильно, три раза заявляешь и все. Или три раза им отказываешь, они уже не могут дальше. Ну, он говорит, ему звонили, писали, то есть, придите, заберите, он отказывался, отказывался, и это, в итоге в банке случайно выяснилось, что паспорт СССР действительно... Но мне-то они не дают, вот год я как заявила, да, я говорю, дайте мне другой. А у меня другой случай еще. У меня же вот этот, выданный у ФМС. Но есть 56-й ФЗ, ихний, я это указала им. Там четко прописано, так как в 2016 году ликвидирована служба, миграционная служба ликвидированная, то все документы, выданные миграционной службой, были действительны до 31 декабря 2017 года. То есть с 1 января. 18 -го года, то, что у меня на руках, вот эта копия их не заверена, она недействительная. Я им это указываю постоянно. Они уже когда ФЗ увидели, о это же ФЗ, я говорю, так ваш же ФЗ, я вам и говорю. Наталья, ну мы же тебе советский не дадим, это начальство говорит. Я говорю, а я у вас какой прошу? Я знаю, что вы не дадите, у вас полномочий нет. Я говорю, они говорят, вот точно такой, только от МВД. Я говорю, так я вам об этом и говорю, что мне нужно такой, не от УФМС, миграционной службы, а от МВД. Короче, пишите, дают мне госпошлину и дают этот, квитанцию на штраф. Я говорю, штраф за что? За то, что вы тут лоханулись, я штраф, я говорю, даже госпошлину платить не буду. Почему? Я говорю, 210 ФЗ в администрацию, пожалуйста. Ну, хорошо, приносите. Ну, госпошлина, я говорю, ладно, 300 рублей я вам еще заплачу, может а вот этот штраф, а как они людей на штрафы разводят по паспортам, в курсе, что они делают? Ну, народ рассказывает, да. да. А что рассказывает, народ у нас, я просто так попала, когда две девочки и один парень был, ну, когда мы ходили снимать подружку с регистрации, и попалась. Они мне говорят, то есть, там даже нет ни просрочки получения паспорта, ни утери, просто они приносят, ну, как, сдают прежний, ну, кто не знает, получать. Они их отправляют к участковому. Я думаю, а зачем участковый, чтобы паспорт поменять, зачем участковый нужен? И я в дежурке сидела, и этот, ну, вот с этому парню мы начали помогать, заполнять, он инвалид, там на видео есть чуть-чуть. Я говорю, ну, давай я тебе помогу. И пришли две девочки, ой, нам нужен участковый. Они говорят, зачем? Нас отправили, нам нужно паспорта поменять, вот, по возрасту. Ну, там, видать, этот... 20 лет или сколько там, 25, не знаю. И 25, да. А нам сказали, без участкового нельзя, он должен что-то написать. Я прям прислушалась. А когда вот этот Юра мне рассказал, он говорит, меня послали к участковому, сказали, он бумажку напишет, и тогда придете к нам. А участковый написал протокол, штраф за утрату там или порчу 2000. Понял, что они делают? Я когда вот этот рассказал, тут девочки пришли, выходит наш участковый ну, с нашего участка, и смотрит. Я девочкам говорю, девчонки, вы зачем прете? Сидите получайте, ничего не надо от участкового требовать. Ну, просить тоже ничего не надо. Я говорю, вот только попробуй написать. Уголовщина сейчас будет. Но ну, а что, он стал и стоит, он писать не стал. А девочки говорят, да пишите уже, нам надо паспорта получить. Ну, я говорю, идите. Могли бы мне 4000 подарить, вам бы паспорта выдали. Ну, сами напросились, и тогда он сел писать. А так он не это. То есть все, они прекрасно знают, как они дурят людей. Я говорю, нет, я сейчас у вас штраф еще возьму. Я хожу тут у вас с недействительными этими. И получается, что... А я везде где-то оформляю, да, например, вот, как в пенсионном. Я написала, похищен, украден, заявлено там-то. У меня же все с печатями. Я заявила, говорю, так что мошеннических действий ко мне вы никак не привяжете. Ни в получении ни в чем. Так что как-то так и делаю. Ну, а у тебя есть Машлять. цель? У тебя есть цель получить этот э, старый паспорт ССР, который у тебя изъяли незаконно? Конечно, я же сейчас вот говорю: сижу, пишу этот. Во-первых, нужно заявить, установить личность. Вот образец у меня уже есть. Вот сейчас Фью. распечатаю свою. Свою. Потому что РФ это иностранное это. Мы, получается, ходим тут, а вот, получается, по этим документам, что мы. Когда вот эти паспорта сдали, а вот этот РФ-овский паспорт, вот ГОСТ я тебе там прислала на, на электронную почту, вот ты его изучишь и посмотришь, это дорожный билет. То есть мы, когда эти советские паспорта у нас изымали, нам же обманным путем, мы их сдали, взяли этот дорожный билет, и получается, что мы поехали на континентальный шельф на работу, то есть как умалишенные там, и вот нам диагноз. Вот это гражданство РФ, это диагноз. Это диагноз, действительно, так и есть. Почему они потом на работу начали? Они же все ИО, исполняющие вот любой службе, они все ИО. И тоже там же замещают, как будто государственные должности. Поэтому у нас и написано место пребывания, а не место жительства. А адреса вымышленные, то к абслокам, то улице, то кверх ногами они пишут адреса. Вот этот перевернутый адрес и дополнительные индексы, вот эти резервные, ну, которые не те, которые были, они же поменяли. Это колониальные штаты США, это все континентальный шельф, это резервация, санитарная округа и вот этот дорожный билет, по которому мы перемещаемся между санитарными округами. Подожди, подожди, я тебя сейчас слушаю, у меня прямо это, я не знаю... Прям волосы дыбом встают. Получается, мы все живем в, на ограниченной территории, которая, по сути, является дурдомом строгого режима. И да. пас, паспорт – это справка недееспособности. И подтверждение да. того, что ты являешься уголовником. Да. да. Да, да, да. Поэтому штрафы, беспределы. А так как у них сейчас база полетела... Ну, налоговые, несуществующие, ну, у них РФ же закончена, вот эти. Они по беспределу, у них базы пляшут, они все по электронке делают, электро, ну, как электронные документы, оборот. И они сами жалуются, у них, вот, например, в налоговой база прыгает, И те, кто, например, ранее закрывал ИП, они у них выскакивают с долгами, а те, кто есть в долгах, они вообще исчезают. И вот у них каждый день постоянно вот эти прыжки, ну, это там работники налоговые жалуются, где там вообще дурдом. И так вот во всех. То есть у них вот там пошел уже сбой такой, что сами не знают, что. И поэтому вот так и возбуждение исполнительных они делают. Что у них вылезло в электронке? А там даже решений судов нет, а они же что делают? Постановление на А4 выписал тебе, разослал уже и взыскивают. А люди боятся идти куда-то что-то спрашивать. Объясняю, почему я говорю, даже вот эти методические рекомендации нашла и приставам показала. А там весь уголовный... Кодекс перечислен в отношении их, самих же этих приставов. Я говорю, вот это вы вам показывали, а там с подписями. Народ не хочет вообще ни в чем этот. А требовать надо идти исполнительный лист. Это не одно и то же с постановлением. То есть. Исполнительный – это ну либо решение суда, либо судебный приказ, заверенный надлежащим образом. То есть там четыре печати ставятся. Печать с указанием адреса места хранения оригинала. Вот, пошли мы сейчас, выясняется, у них решений нет этих, исполнительных нет. А я говорю, а как нету, а не знаю, вы их видели, ну, наверное. А подождите, а как вы постановление это о возбуждении выносили? Молчат. Вот как-то так. Ну, мы запросили, подождите, вы исполнительное возбудили, да, вот у человека год там что-то списывают, а вы исполнительного не видели? Ни копии, сняты с оригинала. Но оригинала они нет, не хранятся в суде очень долго. Так копий-то нет, а вот эти А4 бумажки, ничего не значащие, И людей дербанят, а все на заднице сидят. Не знаю почему. Либо боятся связываться, либо еще что. Ну, потребовать никто не хочет. Ну, видишь, ее тут сращают, что там якобы не пускают никого в этих приставах знаю, Как еще народу говорить что-то. То есть вот такие эти пирожки. Но она даже проговорилась как-то, знаешь, точно не это. Как я сказала, говорит, то, что всех тут страну как в зону превратили, да, а вы тут вертухаи вот, ну, наказываете. И вот сказала за вот эти административки, это, говорю, как условно-досрочные, она там проболталась, ну да, потом, видать, этот, между делом опомнилась, а что уже как-то не в своем круге, что разговаривает. Попалась она все-таки там. Я съемку не вела, а надо было. Вот у них такие эти идут. Белопроизводство. Так а что она проговорилась, не понял? Ну что да, вот мы на зоне, что это адми... Адми... административные наказания, это есть как... Вот регламент я поищу, я его где-то скачивала, что там написано административные наказания, это вот если... Ну, что они нам выписывают тут? Ну, по протоколам разным. Это ты как условно-досрочно освободившийся, и здесь что-то там где-то по мелкому нахулиганил. Не, ну так логично, если ты получил паспорт, который, в котором двадцать одно нарушение законодательства РФ. Ты, получается, уже подпадаешь под уголовную статью. Есть признаки состава преступления по уголовной статье. Это использование заведомо подложного документа. Вот, вот, все правильно, видишь, как они пазлики складываются, все правильно, поэтому, вы, и когда вот что-то им говоришь, они говорят, ну вы же сами добровольно подписали, а то, что принуждают, нифига, да, начинают, как немец, и говорят, а что вы говорите, что с помощью угрозы шантажа изъяли у вас советский паспорт, я говорю, а нет разве, да, с помощью угроз и шантажа вооруженные люди в форме милиции тогда были. Именно изымали. Что, прям насильно? Я говорю, да, да. Вы мне говорили, на работу ты не устроишься, денег ты не получишь. У меня ребенок маленький был. Вы просто меня принудили. Вот именно с помощью угрозы и шантажа. Я им так и написала. Вы же сами подписали. Я говорю, да, сама пришла, и прям писала и просила, возьмите, пожалуйста, да, дайте мне диагноз у лишенного. Вот в пенсионном там, у них тоже двойная бухгалтерия. Выясняется там все. Они, оказывается, советскую пенсию начисляют. Это в выплатном. В пенсионном у них чуть-чуть другая лажа, тоже прослеживается. Там что-то еще с 91 -го года. То ли мы еще как работающие, но у нас незаконно живут, эти предприятия развалили. Надо еще потребовать выплату зарплатам в Минтруде. Нас же никто не увольнял. Они же наши фабрики, заводы раз, разрушили. Они имели права нас уволить. Мы-то в Советском Союзе устроены. Хорошо. Чем пользуюсь что ли, чем? Да, как, чем ты пользуешься? Вот Тебе же надо на почту ходить, получать, там, в суды, там, я не знаю, в прокуратуру, в МВД. Как, как... Я вообще не хожу. В прокуратуру, МВД, во все организации. У меня никто не требует документов. Я просто хожу. У меня ничем я не пользуюсь. А почту мне просто отдают. Ты что, как это, типа, королева Елизавета? Везде без документов ходишь? А потому что заказные письма, они не имеют права требовать, они их просто должны, это же не ценно, они должны их просто отдавать по их регламенту. Даже вот это извещение форма 22, оказывается, уже почту штрафовали, особенно нашу, ну, Краснодарский край, штрафовали за то, что у них на этой форме вообще написаны, там, типа, предъявлен паспорт, данные, они говорят, заполняйте, еще знаешь, как требовали. Вы должны расписаться, как в паспорте. Я говорю, да правда, что ли? Говорю, почему это как в паспорте? А может, я говорю, сейчас баба вам нарисую? Или чертика? Это моя интеллектуальная собственность, как хочу, так... Нет, вы должны как в паспорте. Я говорю, тогда никак не буду. Ну, тогда полицию вызвали, мы объяснили, что эта подпись как хочет, так расписывается. Потом у них за красную пасту была паника. Потом за правильные конверты. И вот теперь у нас там уже война конкретная. Они уже не рады, что они с нами связались. Ну, теперь уже полиция сказала, будем разбираться. У них там, говорит, и пак, выеду и по всем. Все-таки мы их добили. А теперь административку вызовут туда. У них там лицензию надо проверить, лицензия липовая у них. У почты. Я просто, ну как, я обязана, не то что обязана, если заказное письмо, ты можешь любой, вот если водительское у тебя есть, ты можешь показать в руках у себя, да, так, не записывать, показать, вот, что это я пришел, отдавайте. Единственное, что я пишу, такого-то числа мне было выдано заказное письмо, я прям пишу, заказное письмо номер, что мне его выдали, ну, чтобы у них там не было этого, а данные я не пишу, я там пишу запрет. И все. А теперь они вообще ничего даже не показывают, они меня уже знают и так. Прокуратура у меня не требует, и никогда не требовала документов, просто прохожу. В МВД тоже никто не требует, не знаю, во все организации я просто захожу, даже когда карантин был. Ну, а билеты ты как получаешь, нет? Покупаешь? Какие билеты? Ну, и не знаю, там на автобус, на на, на поезд, на самолет съездить куда-нибудь. На автобусе здесь никак я водителю деньги отдаю еду. А, Мы же здесь поезд? так ездим. Да на поезде я два года назад ездила. Так объявила-то я год назад. Ну, перечислила с какого, а на поезд... А, нет, наверное, я, я брала эти заявления. Да-да-да-да что заявила, а другой мне не дают и просто с собой взяла там на таможню и все, так и езди. Не знаю, продали, пропустили через границу. Подожди, то есть тебе продали билет на что, на поезд без паспорта? Да, с... Ему на... ну, без паспорта, с вот этим копией заверенной. Я же написала, что это недействительный. действительный. Они же оригинал украли. А сейчас я вообще никак им не пользуюсь. Сейчас я, если мне надо куда-то, я достаю профсоюзный билет советский. А его ты как приобрела? Как приобрела? Он у меня, у меня был в советских времен. Ага. Такая это надзорный орган, между прочим, в советское время был. Там даже Конституцию без него не приятного. Это же профсоюз СССР, теперь надо имущество потребовать, можно забрать у них. Нет, там же у меня и все и взносы, и все, карточка, все есть. Это советский никто, нигде его не приобретал. Он у меня был. Ну а что, что делать людям, которые осознали, что у них вот этот паспорт РФ, он это. медицинская справка тире приговоры а это, об уголовной ответственности. Ну, заявлять заявление об установлении личности своей прикладывать там копии документов, можно советских. Вот я, например, этот союзный приложу, у меня другого нет. Свидетельство о рождении? А там же фотографии нет. Угу. Нет, свидетельство о рождении, да. А у кого есть загранпаспорта, вот, есть советские. Дело в том, что загранпаспорта, вот хоть и РФовский, хоть советский, да, если, как они говорят, срок закончился, срок закончился только для выезда за рубеж. Внутри стороны он действует как удостоверение личности. У кого-то военные есть, тоже бессрочный документ удостоверяющий личность. Про заграник, где прописано, что он действует несмотря на истечение срока? Он как удостоверение личности действует внутри страны бессрочно. Срок установлен для выезда за рубеж там пять лет или сколько? Где это прописано? Нормативно-правовой акт. Как в СССР, так и здесь. С удостоверяющим личность, документами является паспорт, загранпаспорт, паспорт моряка, военные билеты, удостоверение прокурора. Все пять документов удостоверяющих личность. Я говорю про истекший срок. Где прописано, что с истекшим сроком он все равно действует? <таспортись> Я Так и так понятно. Он же загран, это ты выехать не можешь туда. Внутри страны ты... Ну вот наши ходят с советскими загранпаспортами. Суд пошла, и там оттуда аж вытолкнули, как увидели. Сначала начали там, это, по кредитам она пошла. Говорит, что делать? Я говорю, ты проиграешь в Краснодаре. Кражу заявила, взяла советский загранпаспорт и все. Они там шарохнулись, переполох был. Все, все, все и до свидания. Ну, решения вроде нет. А зачем вы будете доказывать? Антон, вот я всем говорю, никогда ничего никому не доказывайте. Вот когда мне что-то просят, я говорю, докажите мне, вы же хотите. Докажите. Они доказывают, что он не действующий, что еще что-то. Они не докажут вам. Ты знаешь, у нас в Трогуте никто ничего не доказывает, просто руки заламывают в камеру и, и, и это 10 суток, все. Ну, у вас, видишь, в больших городах еще беспределят. У нас здесь сколько их сейчас состав МВД? Где-то около 500 человек, ну, 400 с лишним. А мы их за 3 года, я их вот столько уже уведомила, письменно. Сначала тоже там они как посмеивались, там типа у виска крутили. А сейчас нет. Они сейчас... И копии берут, то, что я приношу, я же запросы делаю, прикладываю. Они прям интересуются. Они говорят, ничего себе. Раньше боялись такие документы. Сейчас даже сами просят, можно мы копии с ними, я доберите. Не знаю, у меня нормальный с ним, у нас уже не беспределят. Никто маски не требует, не штрафует. Может, где-то там еще лохов, гаишников мы еще рейды делаем по трассам. Ну как, если они там стоят, ну беспределят когда. Сейчас они уже, ну у нас нет такого беспредела. Вот это 19.3. Кто ее читал Вот из вас? Вообще читали эту статью? Конечно. Я им, ментам говорю. И что там? Понял. Там гражданам она не поменяется же вообще. Ну да, только должностным лицам. Ну вот. То есть менты друг на друга могут писать. Приставы друг на друга исполнительные возбуждать. Судьи друг друга судить. Четвертый пункт, да, там прописано граждане. Но соблюдающий режим, это если ты на зону при, приедешь куда-то там. Ну или машина, да, вот товар привез или что там разгружаясь, или на свидание. Вот там ты должен подчиняться режиму. Стоп, Но стоп, это стоп, пункт, стоп. Да. Так это еще раз подтверждает, что мы на зоне все находимся. Но это четвертый пункт. Ну, вот как хочешь понимать. Там и так, и так можно. Но три пункта точно первый. Вот когда я нашим говорю, вот чтобы я больше не слышала, говорю, ребят, вот это беспредел. Они даже сами ее никто не читает, они не знают своих регламентов, никто не открывает. Они только выполняют устные преступные приказы. Когда им по телефону спускают, я говорю, а как вы знаете, кто вам там глав вам звонит, такие указы дает? Я сразу требую письменный приказ от вашего главка от кого с подписью, с печатью показывать. Нету у нас. Ну до свидания. Я начинаю мозг носить. Давайте мне с подписями, с печатями, где написано, где прописано. Один мужчина из интернета вообще посоветовал, говорит, если к вам подходит полицейский, начинать что-то с вами разговаривать, сразу требуйте, доставайте бумагу, ручку, пишите ваши вопросы на бумаге и будем это переписываться именно на бумаге, потом поставите росписи чтобы у меня было доказательство бумажное. Я тебе там еще на электронку скинула ответ МВД России, ну не мне, конечно, там четко написано. У каждого полицейского должна быть доверенность. А если почитать внимательно ФЗ номер 3, там четко написано в первой статье, что они имеют, у них только ЭКВЭД, охрана общественного порядка. То есть они вообще не могут к нам подходить, чего-то требовать, и у них нет полномочий даже документы проверять. Только охрана и защита ваша. Все. Но они же об этом они не знают. Не они об этом не знают. Им ну, руководство сказало задержать. Все, они идут и задержат. Наши уже знают все. Я ж мозг у нас ухожу. Наши все знают уже об этом. Ты молодец, вообще, Ты, вот ты, вот ты это... целую область это, целый район на это просветила. Так уже осталось собраться люди. Мы то не могут. Просто вот собраться, чтобы нас много было. Не, боятся что то Вот когда это королем началось эти, как их, пропуска, самоизоляция. У нас там был возле, это, начали жаловаться, таксисты приехали, говорит, Наталья, съездить с нами. Я говорю, что там? Ну, гаишники всех останавливают, пропуска требуют. И отправляют в администрацию. Администрация на ключ закрылась с МЧСниками. И когда людей собралось, там около 30 тысяч, ну, тысяч человек, они вызвали полицию, говорит, тут нарушается общественный порядок. Нормально они сделали? Uh -huh. Вот мы... Вот, и они попросили, привезли меня туда, короче, я говорю, что здесь за этот беспредел, там начальство было полицейское, я говорю, а что это, так что это, вы провоцируете, я говорю, а не вы провоцируете, вы зачем их сюда направили, а теперь вызвали полицию, что это, вы закрылись, собрали народ, мы тогда сели на машину, поехали туда к гаишникам, мы ничего не требуем, никаких пропусков, Он, смотрите, все ездят, парень такой сидит, говорит, я только ехал, вы меня сейчас здесь... Мы тырили, отправили в администрацию. Короче, они на отказку. Мы неделю ходили, ездили по трассам, вот это вот их проверяли, чтобы они не требовали. Они там еще дороги перегораживали, в поселке не пускали. Свои фишки ставили. Еще быстренько их хватали в багажник и дергали. Это, говорит, наша собственность. Я говорю, еще и свои личные фишки эти конусы ставите. И целую неделю я каждый день в отдел ходила. Говорю, дайте мне, пожалуйста, письменный приказ. А этих вот самоизоляция, пропуска у нас нету, а тогда чего? Мы никто ничего не требуем, как это не требуете, как это не требуете. И вот с тех пор, когда мы начали, они уже начали по-другому. Нет, у нас здесь никто никого, даже за маски не штрафует уже. Ну вот два дня мы маршрутки остановили, Води... ну как, просто держали маршрутки, потому что требовали маски одеть, а мы не выходили, автобусы стояли. Ну, сели в разные маршрутки против администрации. Они, вот, Наталья, я говорю, вы не исполняете свой устав. Бесперебойная подача внутригородского транспорта. Ну, вы же, говорит, его держите. Я говорю, нет, не я. Короче, да, бунтовались до того, что они сказали, ну их нахер. Пусть они и водители, и все. И вот, то есть ездите уже без масла. Сказали не требовать, только предлагать. Но ну, уже никто и не предлагает. И вот магазина, где побывали, там что скандалами тоже. У нас как бы такого сейчас нет. Ну, по крайней мере, никто не штрафует, никто не, тр... не требует, а тем более никто не крутит там. Такого нет, конечно. Ну, потому что им объясняем, что вот даже, смотри, когда мы ехали на Новый год, у меня москвичи приезжали, ну, друзья, и мы поехали за 170 километров, ну, на Кубани тоже, в другой, в другой район подружки, ехали ночью в Адыгее, Адыгея же у нас там отдельное государство, там вообще беспредельщики, заехали на заправку, Получилось, что утром мы заправились нормально без масок, вечером на той же заправке начали требовать маски. А там заправка, вот как, заправился, а потом деньги отдаешь. То есть мы уже залили бензина, а деньги они у нас не берут. 12 часов ночи. И начали, девчата, сейчас мы вызовем своих ребят. Ну своих ребят, я так поняла, это полиция. вы вызывайте. Приехали. О, у вас тут 5 человек, сейчас 5 штрафов, держите дистанцию. Ну и началось в колхозе утро. Я говорю, а протокол на, по поводу чего? 20.6. Я говорю, вообще замечательно, давайте. Давно хочу, чтобы кто-нибудь составил на меня. Прям провоцировала. Я говорю, давайте, хоть вы составьте. А они уже этот стоят. Потом, ну, сейчас приедет группа, Это оперативно-следственная группа. Я говорю, кто приедет? У вас что, здесь убийство? Причем здесь оперативно-следственная группа? Я говорю, хорошо, составляй 20.6, только для начала ты должен, чтобы она заработала. 1.5, 2.1, 2.2, куа. потом эти три статьи прокатят, только потом 20.6 можно составлять. Если, говорю, ты сейчас этого не сделаешь, то вот сколько у вас здесь, три человека, на каждого сейчас по 6 уголовных статей мы у вас будем. А ты сам знаешь, ваши эти действия уже не обжалуются, там уголовные дела сводятся. 4,5 часа мне уже понравилось развлекаться, они уже от нас там бегали вокруг заправки, в результате умоляли, говорят, давайте мы вам оплатим бензин, раз у вас не хотят брать, ну как, за вас заплатим, ну с наших денег, понятно, только пожалуйста уезжайте, я говорю, нет, нет, пусть берут, а то мы сейчас выльем прямо вот здесь бензин этот на заправке и уедем как это, ну вот так, выльем на пол, и все раз вы не хотите обрат... возвратку делать в колонку, и брать деньги не хотите. В результате все-таки нас обслужили, и мы уехали полпятого утра. Ну, менты там украшивали, что мы только уехали. Какие там уже протоколы, что? Даже наши смеялись. говорит. мы видели, как вы там в Адыгее мозг выносили. Ну, тебе нужен что, оператор. Кто... Тебе оператор хороший нужен, который умеет прямые эфиры вести. Мгновенно сразу включаться. Ну, во-первых, Камера нужна. Она у меня есть, там нету этого, чтобы потом как, заливать в компьютер ролики. Не-не-не, камера не нужна. Не. Вот такой же телефон, как у меня, Vivo Y19, и без проблем сим-карта вставляется с 4G, и все, и прямой эфир сразу, мгновенно включаешься. Я с этим, я плохо с компьютером-то общаюсь. Вот чего-чего, это мне почему-то как-то с трудом дается. Селфи-палка за 500 рублей для стабилизации изображения, и все? У меня есть селфи. Ну и Панка, все. все есть. Больше ничего не надо. Разблокировал телефон, нажал одну кнопку и пошел эфир. Все. Ну, у меня телефон тоже новый, но он называется Honor последний. Я не знаю, это. есть такая же. Он батаре... Honor и батарейку плохо держит. Vivo V 19 выдержал в минус с половиной часа съемки и потратил на это всего 20% аккумулятора. Да нет, я тоже по 2 часа съемки веду, нормально держит батарею. Ну, так а в чем проблема? Настроить, чтобы в ВК или на YouTube сразу этот прямой эфир убил? И все? Ну, я этого не умею, помощников нет. Я же тебе говорю, кого не спрошу. Ну, а помощники только такие, которым что-то надо от меня. Так некому. А зачем вообще с судами общаться? Я сейчас не помню, что я сделала. Я потом даже, наверное, скину, что я написала тут в мировой суде. Ну, как получилось, я не от себя писала, а от дочки, потому что на ней квартира как бы... Мы же не платим за ЖКХ, я же там уже, ну не просто перестали, а я сначала запросы сделала, то есть и в прокуратуру, и в администрацию, во все управляшки, получила ответы, то есть у них нет никаких этих, ни в аренду не брали, не продавали, ну не покупали они эти ресурсы, территорию, там электросети, например, комплекс ЖКХ, ну вот такие, нету по квитанциям, Четкий ответ дали, что эти квитанции, они же не соответствуют их нему приказу Минстроя 43-му. Пишут, что эти квитанции носят чисто рекомендательный характер и обязательному применению не подлежат. И все, я им выставила претензию, что как только вы докажете, что я что-то вам должна, вот прям потребовала справку, либо подтвердить наличие задолженности у нас подпись печать, или отсутствие. То есть, ни ту, не ту справку они до сих пор не дают. Ну, не отрезают, ничего. Вот я не плачу еще. Я говорю, как докажете, вопросов не будет. Ну, это потому что ты там на месте. А ты попробуй уехать хотя бы на месте. Здрасте. Я каждый год уезжала на море. Это я вот в том году не поехала и в этом. А так я уезжала в мае в апреле и приезжала в октябре. Меня по полгода здесь не было. Угу. Я же все год ну, Не знаю, попадалось. у нас тут э, меня, меня он как только в психушку сдали или в камеру садит, сразу всякие какие-то административные дела возбуждаешь, чтобы не смог обжаловать. А там внутри ничего не дают, ни ручку, ни бумагу. Нет, вот у меня как-то один раз было тоже, я приехала с моря и тоже был этот судебный приказ. Единственное, что видишь, если ты поедешь на поезде, у тебя будет билет. А этот, и я просто, когда узнала тоже, да, я взяла этот, ну, там-то у меня было заверено в Геленджике, я приложила, что я не могла это получить, она восстановила срок обжалования, отменила судебный приказ, и все, никаких вопросов не было. Отверждение, пожалуйста... если есть, что ты там отсутствовал, то все, отменяется, с восстановлением пропущенного срока обжалования. Расскажи, пожалуйста, про колхозы. Ты вот с женщиной разговаривал, а потом этот ролик исчез. Она, народ да, очень заинтересовал вот эта тема. Ну, колхозы и совхозы, вот акт о вечном пользовании землей, он какого-то года, там 50 какого-то, по-моему, я не помню сейчас, он действующий. То есть в СССР были колхозы и совхозы, это если, чтобы понятно было, это те же общины, ну, общественные. Они же там как, у них свое управление было. Что-то они там где-то продавали. Но это у них свое было все. Почему даже если человек выход... ну, уезжал с колхоза или совхоза, то дом выкупал правление, если частный дом, а квартиры просто давались. То есть колхозом, совхозом на вечное пользование отдавалась какая-то вот большая территория земли. Это брать выписку по земельно-шнуровой книги. Никуда они не делись. Там даже с к ним не лез, а тем более РФ никак не могла. Ну, они обманным путем поразваливали колхозы, ну вот, поджимали все, и сейчас же используют. А на самом деле это даже те, кто колхозные пои продавал, они все равно в аренде числятся. Ну, там как-то оформлено так у них. Вот это должны кто в колхозе, у кого родители были. Они же как по наследству, потому что земля, она не мог никак уйти. Ее СССР не трогала. А как она в РФ ушла, их не колхозная земля? Никак. Им надо просто потребовать. Как назывался в то время колхоз? Они же там тоже название меняли, чтобы вот как-то следы запутать. Потребовать выписку с поземельно-шнуровой книги. Ну, кто в колхозах там состоял, родители, бабушки. Дети, они уже там тоже. Это потому что навечное пользование землей, пока они там никуда не денутся. Ну, даже в наследство вступать не надо там. Все. А выписка поземельно-шнуровой книги, там все данные на основании документов. Вот у них еще какой подлог? Они параллельно с 91 -го года ведут по хозяйственную книгу. И как выяснилось, что они заносят, например, если в поземельно-шнуровую вносилась только на основании документов, ну, как, если ты колхозник или тебе колхоз выделят для постройки дома и там в полях у вас общие ПАИ. А в похозяйственную вносят сейчас вот просто без документов, со слов. Вот пришел, ты назвал любой, тебя записали там. И также право на собственность выдали. Почему вот были случаи, когда несколько человек приходят, да, на один участок, там, дом, этот 3-4 и судятся у каждого право на собственность. Да потому что со слов пишут. Это мы уже проверили, как оно и есть. А подземельно-шнуровые, их 8 копий, ну, я не знаю, так я понимаю, на район. И вот эти, кто их вел раньше, они... они... Давали присягу, что они не будут туда подложные документы. Для чего их 8 копий было, то есть, если кто-то подлог запись сделает, ну, какую-то там липовую, то по другим семи копиям можно будет проверить. У них там ответственность была уголовная. Поэтому там четко все на документах. Но ну, у нас не прячут, у нас лежит, выписки дают. Я эту книгу даже пожемельно-шнуровую держал, их там три, но ну, небольшие. Где ее Тут надо стремить? Ну, у нас в сельском совете лежит. У нас же есть районный администрация районная и сельская. В сельских советах. Так, и выдают выписку. Смотри, дальше что? какую вносятся только эти дома частные. Многоквартирные дома в подземельно-шнуровую книгу не вносились. По многоквартирным домам надо запрашивать в администрации строительный паспорт и документ о выделении земельного участка под строительством многоквартирного дома. Вот так оно чисто, вот так называется оно. Это у кого многоквартирные дома. А у кого частный дом, то подземельно-шнуровая. Колхоз тоже поземельно шнуровая Ну вот. Пусть запросы делают. И возрождают свои колхозы, засеивают поля. Они даже вот, кто там, кто брал вот с этой выписку с подземельно-шнуровой, и тогда уже налоговая даже сама все налоги возвращает и прекращает взымать, ну, на землю, на имущество. то что у них нет, по-моему, не их. Вот. Запрос. Запрос очень простой. В главе, ну, вот сельской администрации, в, в этих, как, в городах, наверное, в мэрии брать надо. Они сами там эту поземельную найдут. И просто прошу выдать и желательно указать этот... Там не надо данные, только адрес участка. Они же еще и адреса поменяли. То есть, если помнят старый адрес, то и старый указать, и новый. И все. Я хотела добавить, что в течение месяца это выдается. Все. Чтоб люди потом не спрашивали. Ты в том разговоре говорила, что МСУ и ТОС, и там вот эта вся фигня, надо именно в сторону колхозов копать. Правильно? Ну а МСУ-то сейчас у нас действуют вот эти административные администрации, это же местное самоуправление. А они будут, э, в принципе, правильно, если кто-то МСУ создает, они как захват власти будет. Все ясно. А ТОСы это что такое? А товарищеские объединенные эти, как, как они правильно расшифровывают? А, территория общественного самоуправления, что ли, такое? Территориальное общественное Не, вообще, самоуправление. А где это вообще прописано? Я чуть не, не знаю такого названия. Да. Ну, это ТОСы делают многоквартирщики обычно. Ну, да, да, да. Ну, и РФовская это все лажа. Вот когда начинают вот этот бегать, оформлять что-то, я говорю, куда вы оформляете в этой вот, рефе? Росреестр у них ликвидирован в девятнадцатом году, 31 -го декабря. Все равно ходят, куда-то что-то ставят. Я говорю, куда вы оформляете это? На деревню дедушки? Ну надо же, у меня же собственность будет. Я говорю, да нет у вас собственность. вас даже крышка от кастрюли не принадлежит вам, а вы какую-то собственность оформляете, бегаете. Да потому что вот я запросила по нашему дому 82 год постройки. Это было ведомственные дома. Вот у нас их тут 4, 4 стоит, Вот рядом со мной. Это нашего завода Октября, литейный завод был. Когда я запросы начала делать по техническому паспорту по, по строительному, мне пришел ответ от администрации, что вы до сих пор висите на балансе этого завода «Октября». Понимаешь? Техпаспорта нет. Я говорю, а как вы тогда плату берете? И они тут запаниковали. Я говорю, как вы плату считаете? Подключали меня, кто подключал. Оплата наступает с момента подключения. В 1982 году ваша эрефия была, чтобы она меня подключала к чему-то? к ну, свет, вода там, что еще? Вот нету. Они теряются, они даже этого не знают. Сами там, они противоречат своих ответах, Короче, ловятся они там везде на своем подлоге. То, что казначейские счета они открывают, тоже подтвердили, да, открыты. Я говорю, а добровольные взносы куда вы требуете? Нет, подушевую книгу запросила. Нету подушевой. Я говорю, тогда вот вопросы. Я говорю, куда вы дели население? Они говорят, в смысле? Я говорю, ну если у вас нет населения, нет бюджета получателя, то и нет бюджета распорядителя. А это значит, нет никаких органов. У них опять паника, это в администрации. Я говорю, тогда вы к кому попрошаете, у кого вы плату и кого вы в списке голосования вносите. Они даже об этом не подумали, когда ответ писали. А еще знаешь, как мне написали, адрес мы указали, говорит, мы вообще не знаем, живут ли там люди живые и сколько их там живет. Ну, мы не знаем количество, жив... там, там вообще кто-то живет. Вот прям так и написано, а я была вообще не знаю. Ну, вообще, что как-то вот, ну, как можно написать, мы не знаем, но тут же кидаем попрошайки, тут же списки вносим. Наташ, я же просил, не используй опасные слова. Я уже поняла. Ну, вот как такой ответ вот. Ну, а я их собираю, и потом, когда начинается там где-то спор, я говорю, вот это вы ответили, вот это вы ответили. Как вас вот тут понимать? Так, мы уже полтора часа записываем. Есть какое-то пожелание для всех высказать? Есть. Не звонить, не Не, если по делу еще, ладно. Но когда вот просто, чтобы пообщаться, слов нет у меня. Зачем им надо искать сразу номер телефона, просто чтобы пообщаться? Ну, вот хотя бы в покое оставить. Звонками, звонками меня не донимать. Ну, ясно, ясно. Это что технические нам... вопросы. Ну, давай это, твое пожелание зрителям нет. нашим всем. Да что, просвещаться надо, перестать бояться, во-первых. И самое главное, не надо бегать, когда им что-то говорят, на слово верить. На слово верить никому не надо. Вот, ну, в службы какие-то, организации ходят. Нет, я всегда говорю, отдайте дайте мне письменно, подтвердите это, да, И никогда не надо им ничего доказывать. Вот не надо. Хотят они, там, типа, вы справку там принесите, туда сходите, нет. Вы мне докажите это, а мне зачем? Ну вот, вы мне и подтвердите Письменно, с подписью, с печатью. Главное, чтобы не было страха, и надо их треть Но в каждый поход, даже сколько вот у меня там, да, какие знания есть, я все равно конкретно готовлюсь. Готовлюсь как? Вот мало того, что бумажки там прихватываю кое-какие, напоминаю, и, как тебе сказать, прокручиваю в голове, какие могут быть ситуации, как они себя поведут. То есть на любой их не выпад, у меня там есть аргумент, вот так как-то. Не просто вот они говорят, ой, мы ж не думали, что они так скажут, мы ж не думали, что они так сделают. А думать надо. Я все продумаю. Мне наоборот интересно идти, не, не, не знаю куда, не зная, что будет, и не знаю, кто выйдет. Нет, это-то интересно. Но мне ж еще интересно, вот, я в голове прокручу, кто там выйдет, кто что скажет, да, кто что захочет, какие-то там свои эти требования выставить. А у меня куча вариантов. Сразу раз досталось с памяти головы. Почему-то они сильно не хотят общаться, потому что мозг выносить начинают. Ты же, ты же слышал, там все не, не мне, мне нравится все. сразу по, по ходу ситуации. Выходит новый человек. Я, я сразу ну, начинаю... До тех пор, пока человек не вышел, я, я не думаю, что он может выйти. А вот когда он вышел, ну, допустим, вышел, приходит полковник в погонах. У меня сразу в трынь миллион вариантов такое дерево вырастает. Что он скажет, что он сделает и, и как мне среагировать. И начинаю каждую веточку а, поочередно так. тестировать. А, а, так у нас-то они уже не выходят. Или выходят те, кто как бы... Они в основном прячутся. Даже ответственных вызываешь, вот чтобы, во-первых, съемка идет. Никому не хочется выглядеть там, как не знающим свои регламенты. И сильно это прячутся, либо выходят, ну, как бы решают вопрос. У нас-то там нет такого... Я уже даже знаю, кто откуда выйдет. У нас же маленький этот. Уже всех этих знаем во всех организациях. Кто выйдет, кто не выйдет. Поэтому вопросы уже готовы. У вас там больше город, поэтому я точно не знаю, что там к тебе придет, что отвечать. А у нас все тут понятно, четко. Ясно. Все уже... Благодарствую за разговор. Слушай, я тут записал три документа. Это вот выразъявление о снятии с регистрации персоны есть она у тебя? Которая мое? Да, да, да. Мое, которое? Да, твое. Оно у меня есть. Ну, можешь прислать? А, на электронку, да, образец. Угу. Скину еще с на Нужен ответ про систему мира, от а то МВД, что там что-то мы с тобой разговаривали в самом начале. А его сканировать надо. Он на бумаге, Письмом прислали. Надо Но скан... ну, если дочка приедет, попрошу, надо приготовить, чтобы она отсканировала и уже тогда на электронку переслать. Так ты же можешь в WhatsApp сфотографировать и тут же отправить. А, с WhatsApp? А? Ну, это надо папа найти. эту. Она у меня же тут по папкам все. Папка МВД, папка прокуратура, папка то. У меня же прям большие тома тут папок и вся переписка, поэтому надо сейчас найти. И... Да сфоткать. Ну-ну-ну, пришли, пожалуйста. И ты говорил про какой-то документ Ватикана, про двуногий скот. А это надо вот здесь у себя поискать в компьютере сейчас поищу. Вот это размести, которое я тебе скинула, да этот методические рекомендации сам почитать про приставов. Они даже об этом не знают, я им показывала, говорю, видите, весь уголовный кодекс вам пропечатали тут. они не могут с нас, они не должны с нас требовать ничего. Там прям уголовные статьи все прописаны. И что я тебе еще скинула? А, что у каждого полицейского доверенность должна быть? Скинула. А, гос... вот этот паспорт, что это дорожный документ именно. Угу. Когда я снималась с регистрации, а что, говорит, вы пишете, ладно, говорит, вот это вы все написали. А что вы пишете, что это дорожный документ? Ну, я им гост на стол положила, ваш, говорю, гос наш. Вот, говорю, видите, описание паспорта, дорожный билет. Они о нем не знали, и не видели его. Я его нашла. Вот этот гост тоже... Ну, ссылочку сделай, чтоб... пусть изучают люди, требуют что-то там, разбираются. Угу. А вот воля волеизъявление... Ты вообще какие Сейчас. документы это не можешь выложить? Ты мне вышли, я вот под этим видео все выложу. А, кстати, вот смотри, я могу скинуть это заявление, которое я написала по хищению документов ментами. Обязательно, обязательно. Это как офер. Там прям все расписано, так я такое же отправила и в суд. Судьи быстренько мне обратно вернули месяц с конвертом и написали, вы нам ошибочно прислали. Я сейчас им в обратку еще отправлю, марками загашу, посмотрю, как они запляшут, ошибочно, не ошибочно. А они понимают, что они делают, понимают. Там вообще классная оферта. Нементы менты тоже обалдели. Там краже всех документов. Давай, что давай, давай Пожалуйста. Вот эту третью редакцию я успела скачать, а ее прям спрятали сразу на Минюсте. Действующая редакция, третья, десятый год, поправка. Они сначала текст спрятали, двери карточку осталось, только третья редакция и вторая. Но он действующий указ, на основании которого вам обязаны все, как? По запросу выдавать все в течение 3-5 дней, заверено надлежащим образом. Не вот эти отписки, 59 ФЗ, типа месяц ждать, нет. Юрлица, 59 ФЗ к юрлицам не относится, они обязаны крайний случай, в, 10, в течение 10 дней выдать ответ. А по указу это прям сразу. Но указа даже судьи боятся. Можешь заплату делать. Третья редакция у меня есть. Могу только на электронку. Не знаю, если получится. Чтоб ссылка была. Высылай, высылай. Но они его спрятали. Его уже спрятали. Ссылка не получается. Я не могу сделать. Ее надо как-то на гугл диск перекинуть. Там и карточка, что он действующий. Они уже спрятали его. Потому что там написано четко в третьем пункте, что запрещается снимать копии с документов. То есть у нас паспортные данные берут, в банках паспорт прокатывают. Понимаешь, везде копии требуют. Вот в суд, да, ты должен принести копию этого паспорта для чего? Вот там они, дела мострячат. А там четко написано: Запрещается с любых документов снимать копии и заверять их. Они же у нас берут везде. Вот почему этот указ так важен. Ну его судьи и без этого боялись. А теперь еще и паспортные данные. А как они заявления требуют? Заявление, копию паспорта, да? На подачу судебные Вот, пожалуйста, прижимайте суды этим указом. Бояться это точно. Вот как-то так. Пусть пользуются. да? что скину, а там выберешь, что тебе надо. Ну вот это по, по краже паспорта. <связывая> Наташ, Наташ, ну я же тебе говорю, ну что, найдешь нужным, накидай. Ну что, мы сейчас уже 20 минут обсуждаем, что нужно отправить. Ну, ну может, что-то ты еще забыл. Все, я тебе накидаю, давай пока. Монтирую, а я накидаю. Добро. благодарствую за, за разговор. Давай, всем зрителям. Счастливо.